всем привет с вами сергей кушнир один из топ лидеров сообщества веб токен профит уже компании века и сегодня я решил провести зарядку для нашего сообщества на тему того что я узнал после недавней встречи с искандером хасановым кто подписан на меня в инстаграме вы наверняка видели то что я был недавно в киргизстане в городе бишкек это столица кыргызстана и там я встречался в с искандером хасановым да на данную встречу я напросился сам я позвонил искандеру сказал что хотел бы с ним увидеться он конечно с радостью откликнулся сказал прилетай я тебя встречу поговорим и я лично к нему полетел и с ним встречался и очень-очень много э, разговаривал и прежде чем рассказать что я понял я хотел бы знаете что о чем вам напомнить да о том что каждому из нас э, в жизни не надо терять свое видение да я раньше на вебинарах рассказывал о видении то есть когда мы пришли в компанию ВЭКУ у каждого из нас была своя какая-то мотивация да то есть было какое-то видение э, то есть перспектив которые предоставляет компания в да, то есть кто-то у, кто у кого-то появилось видение на Искандерах хасанова до да? что о, это действительно тот человек э, который реализует э, идею которую он в которую он поверил <coughs> которую он уже три года практически развивает и успешно развивает да? кто поверил в возможности самой компании да, то есть в то что у нас будет невероятно крутой блокчейн у нас будет криптовалюта которая будет занимать топовые позиции на рынке до да, криптовалют то есть у каждого была своя мотивация у каждого из нас было свое видение да но э, в каждом бизнесе абсолютно в каждом есть я уже не раз рассказывал и большие взлеты где-то идет коррекция потом еще выше мы растем да и в моменты коррекции многие люди теряют вот это видение да и я за последнее время увидел что очень много людей даже много лидеров реально потеряли видение да, хотя до этого они там были с такими горящими глазами они верили в то что делают но в какой-то миг перестали верить то есть потеряли вот это видение да и больше всего на наше видение вли... ну, влияют обычные люди да то есть люди которые окружают нас которые не находятся в компании и также те люди которые находятся в компании да то есть своим каким-то неверием или какими-то своими манипуляциями проверками да то есть они начинают давить на нашу психику да и когда каждый день постоянно кто-то капает капает на мозги наступает период когда ты сам же начинаешь сомневаться а правильно ли я думаю да то есть это нормально ребят и у меня, конечно, твердая вера, твердое видение и понимание было и есть в компании Вэко, но я все равно э, хотел лично встретиться с Искандером, потому что у меня такой возможности не было, хоть я один раз с ним встречался в, на лидерской встрече в Турции, э, мы встречались, да, у нас было около 30 партнеров, я захотел с ним встретиться лично, да, то есть больше узнать его как человека, я хотел бы, чтобы он со мной немножко поделился своей стратегией, своим видением, да, то есть, куда он идет, что он сейчас делает, для того, чтобы иметь внутри еще более сильный стержень и уверенно развиваться в данном направлении. да Поэтому такая была цель моей поездки в Бишкек. Да. И когда я встретился с Искандером, я. Ну, еще раз убедился в том, что он очень простой человек. У него нету каких-то там целей обогатиться на людях, там, заработать миллиарды, там, квиллиарды долларов, да. То есть он обеспеченный человек, он максимально, вот, уверенный человек, вот, самодостаточный человек, вот. И, конечно, я ему начал задавать вопросы, говорю, Искандер, говорю какие у тебя планы расскажи чтобы можно было чем-то с людьми поделиться или хотя бы иметь свою, свое видение и он мне немножко начал приоткрывать занавес то есть я понял что то что он делает ребят мы даже не видим сотой части того что как говорится проходит за кулисами да то есть и когда он мне немного приоткрыл вот именно стратегию развития нашей криптовалюты, вебкоин, монеты Райду, того, как будет выглядеть наш блокчейн, какие задачи будет решать наш блокчейн, вот как этот блокчейн будет раскручен на международном рынке, да, то есть благодаря чему. То есть когда я вот это все увидел, реально сложились очень многие пазлы и я на миллион процентов сейчас уверен хотя такого таким, ну, так нельзя делать да там быть на миллион процентов уверен но во мне нету сомнений в том что мы в ближайший год мы можем у нас есть все шансы войти если брать монету вебкоин это минимум в топ-10 ближайшие два-три года мы как минимум пойдем в топ-3 криптовалют криптовалют на всем криптовалютном сообществе да, То есть, там, сегодня у нас топ-3 это там bitcoin эфир еще какая-то до да, криптовалюта уже не помню надо посмотреть То есть, в эту тройку <coughs>, войдет монета вебкоин не войдет она благодаря нашему блокчейну не просто вот э, из за того что наша монета такая классная нет войдет именно благодаря блокчейну. И те функции, которые будет выполнять наш блокчейн, ребят, это я уверен на миллион процентов, что <laughs> это будет интересно абсолютно каждому человеку, который связан с криптовалютой. Да, то есть абсолютно каждый, потому что это будет интересно каждому. И такого на рынке никто не делал. Да, то есть нам Искандарт немножко рассказывал про эту номику. Нашего блокчейна, что там будет интересный маркетинг, и он действительно интересный. Да, то есть я не могу вам взять и рассказать все, что он мне рассказывал, потому что это стратегически очень неправильно будет. То есть я тоже дал слово Искандару, что я не буду рассказывать то, что он рассказывал мне. Вот. Но поверьте мне, вот я бы, ну, кто меня знает близко, да, то есть, когда я в чем-то не уверен или я сомневаюсь в чем-то, я это не буду говорить и не буду развивать. Но наш блокчейн будет реально, ребят, очень крутой, очень крутой. Вы увидите активное очень развитие нашего сообщества уже в начале следующего года, то есть, благодаря тому же блокчейну. Я могу вам смело сказать о том, что у нас развитие именно криптовалюты вебкоин и райда будет очень резким. То есть у нас не будет такого плавненького там развития монеты вебкоин. Да? Там через там, полгода мы там с 10 центов там поднимемся, ну грубо говоря там с 12 и там до 50, и потом когда-то до 2 долларов, потом как-то до 5. Нет. Понимая стратегию, то, что уже делается и то, что будет в ближайшее время сделано, вебкоин может в кратчайшие сроки, также и монета райдом, очень вырасти в цене. Вот потому что придет много новых пользователей, вот многое придет людей, даже не с криптосообществ, да, которые ну там Пользователи имею ввиду виду, там биткоина, других криптовалют. Нет, придет много пользователей обычных. То есть это люди, которые еще даже не находятся в интернет-заработке, которые еще пока что не знакомы с криптовалютой. Да, то есть благодаря нашему блокчейну, технологиям, которые там будут, придет много новых пользователей на рынок криптовалют. Вот. Конечно, чешется рассказать, но не буду рассказывать. Поэтому, ребят, нужно пользоваться шансом, который дает нам Искандер. Вот Почему шансом? Потому что у нас реально у каждого из нас сейчас есть шанс в ближайшие два года заработать. Ну, мы все пришли сюда заработать, да, заработать хорошие деньги для того, чтобы реализовать свои потребности, да, кто-то там машину хочет купить, кто-то квартиру, кто-то дом построить. У каждого из нас свои цели. И есть такой шанс, хорошие шансы, ребят, у нас у каждого жизни бывают один, максимум два шанса за всю жизнь. Именно я про хорошие шансы говорю, да, вот. И я почему говорю, что искандер нам дает шанс, потому что то, что он готовит, и то, что он делает, он это все может сделать легко без нас без единого лидера без единого партнера да то есть если нас просто сейчас вот не будет в компании он все равно вот в ближайшие вот эти сроки все полностью реализует потому что продукт который он готовит который он уже делает и та стратегия которая у него выстроена она обязательно приведет к очень большим результатам. И если не мы воспользуемся возможностями, да, которые нам на данный момент предоставляет компания, этими возможностями воспользуются другие люди, которые придут сюда, да, которые будут ценить то, что есть. И благодаря этому они реализуют свои возможности. Вот. В ближайшее уже время, я думаю, где-то через 2-3 недели, вы уже искандар начнет потихонечку приоткрывать и показывать то что он делает да то есть вы много чего начнете наблюдать сразу скажу для многих из вас будет загадка почему именно так делается почему именно там делается для чего это делается для многих это будет загадка, и вы ее многие не сможете разгадать вот но э, через в 3-4 месяца вы поймете, что это была стратегия, крутая очень, и благодаря которой вы заработаете хорошие деньги. Я знаю, что многие люди вот на данный момент колебаются в том, стоит ли сейчас развивать вебкоин, стоит ли собирать монету вебкоин, стоит ли собирать монету райду. Я могу смело вам сказать, что стоит стоит и нужно пользоваться теми возможностями которые сейчас есть да вот потому что цена будет меняться в лучшую сторону да и она может меняться быстро вот лично я сам хоть и имею хорошие уже активы что в одной что в другой монете я честно вам говорю я каждый день понемножку скупаю монету вебкоин потому что у меня лично большие цели большие амбиции и мне нужно очень много вебкоина, очень много вебкоина, понимая то, что нас ждет э, ближайший месяц. Поэтому я, например, рекомендую брать активно, развивать, у кого нету больших возможностей, да, активно развивать бинарный маркетинг. Да, даже если у вас есть возможности, берите, развивайте бинар, не бойтесь. У нас бинарный маркетинг мега прибыльный прибыльная бинара прибыльные проекта вы не найдете на рынке Рунета, при том чтобы это еще было надежно да То есть монета райда вы сами видите она уже достигла какого-то своего такого пика куда она уже ниже не уходит да? за последние сутки она даже очень хорошо выросла в цене вот поэтому смело можете создавать команду готовить команду вот и зарабатывать монету Райдо и зарабатывать на монете райда в бинаре деньги на то чтобы покупать скупать монету век у кого э, мало монеты век вам нужно приложить хорошие усилия для того чтобы у вас было побольше вот очень очень над этим нужно поработать у вас ребят немного времени у вас есть буквально вот несколько месяцев да вот что возьмете то возьмете вот. Конечно, можно будет и на вебкоине заработать и позже хорошие деньги, да, но это далеко не те деньги, которые можно сделать, скупая и создавая капитализацию по нынешнему курсу. Да, то есть мы можем и по 12, бывает, даже до 12 центов опускается вебкоин. То есть в районе 12-13 центов вот есть желающие на данный момент продавать вебкоин, да, по такой цене. Поэтому конечно, у кого есть возможности, смело, ребят, очень смело, можете создавать капитализацию, не бойтесь. Я могу вам точно сказать, что ни один проект на рынке Рунета, вот ни один проект вам не даст тех возможностей, которые вам даст компания Веку, если вы даже сегодня просто будете покупать вебкоин и просто его держать на своем крипто кошельке, да, или там на бирже, где вам удобно, да, или там проекте 1090 где можно райда добывать ни один проект вам не даст такой прибыли да то есть даже сейчас покупая по курсу э, 13 центов но ну, это возьмем самый минимальный курс который у нас будет через год даже да, да, да это там доллар 30 Хотя у нас будет я уверен намного выше курс то есть в 10 раз 10 иксов ну вам ни один проект не даст вот, при том, что компания наша надежна. У вас э, ни у кого, я уверен, нет сомнений в том, что там, вы проснетесь и завтра сайт компании не будет работать. Поэтому я, например, для себя в очередной раз убедился, да, то есть я не пошелел там ни деньги, ни время свое. Я слетал в Бишкек, я поразговаривал с Искандаром, я задал ему все вопросы, которые меня интересовали, я получил на каждый вопрос исчерпающий ответ. Да, вот, и у меня есть четкое видение, есть четкое понимание, что мне нужно делать. Да, и что мне нужно говорить людям, своей команды, других команд, да, для того, чтобы они получили максимальный результат. максимальный результат. Вот, поэтому кто-то Конечно, будет делать то что я говорю то что там другие лидеры говорят кто-то конечно будет наблюдать кто-то будет не верить это нормально ребят но <связь> наша задача да, то есть донести суть донести понимание нашего бизнеса вот вы также должны понимать что э Компания Ваку не будет развиваться по принципу тому, который, которым он развивался ранее. То есть у нас не будет вот этих э, проектов э, с маркетингами, с, ну <coughs> как раньше, да, там раньше разные проекты запускались. То есть у нас будет реально развитие полностью нашей криптовалюты, нашего блокчейна именно через технологию. То есть технологию, которую будет предоставлять наш блокчейн, это вызовет огромный спрос на рынке криптовалют. Просто огромный, ребят. Да? то есть Параллельно ну, Искандер Хасанов будет проводить серьезную, большую, очень рекламную кампанию. Он об этом тоже будет вам рассказывать да, на международном рынке, потому что это тоже является очень таким серьезным шагом в развитии любого продукта на рынке. Да. Это правильный э, стратегичный рекламный ход. да, И у нас он тоже будет да, на международном рынке. Вот. Благодаря чему о возможностях нашего блокчейна узнают сотни тысяч и миллионы новых ну, пользователей криптовалют а также много новых людей которые придут на этот рынок поэтому ребят в ближайший год нас ждут как минимум сотни тысяч новых пользователей монеты век вы должны понимать что монеты веб на рынке ограниченное количество даты даже если Сейчас в нашем сообществе появится, ну не знаю, но ну, возьмем хотя бы 100 тысяч новых пользователей, хотя у нас появится в десятки раз больше. Хотя бы 100 тысяч пользователей вебкоина, которые купят вебкоин, которые купят монету Райда, цена вебкоина, ну, она уже будет стоить, ну, будет стоить хороших денег, понимаете? Уже мы можем быть в районе 5, там, а то и 10 долларов, если к нам придет такое количество участников, да, они придут. И то, что он делает, да, придет очень много людей. И придет очень много даже обычных людей. Я не могу сказать, откуда и благодаря чему, но я уверен, что они придут. Потому что то, что он предложит обычным людям, обычному рынку, да, то есть, не ну, знаю, не знаю, здравомыслящему человеку от этого будет сложно отказаться. да То есть это. Я не знаю, каким надо быть человеком, чтобы не воспользоваться тем предложением, которое будет для обычных людей даже. Я не говорю про крипто которым это 100% будет интересно. Да? Поэтому вливание людей будет э, большим. большим да? И я вам не раз говорил, что нужно к этому быть готовым. Я знаю, что многие люди э, думают так. Вот я... Сейчас не буду покупать вебкойн, я не буду создавать капитализацию. Когда я убедюсь в том, что вот я увижу, что уже активно все развивается, что там Искандер выступает, лидеры все качают, курс летит вверх, вот тогда я залечу. Не залетите, ребят. Не, вы залетите, но вы далеко, даже близко не воспользуетесь возможностями, которые есть сейчас. Я вам еще раз говорю, никто... Вы никогда не услышите от Искандера там мотивации, чтобы вы покупали вебкоин, там скупали монету Райда. Поверьте, ребят, то, что он готовит, он сделает, может это легко сделать без, без единого нас из нас. Понимаете, просто он заинтересован в каждом из нас в том, чтобы вы заработали хорошие деньги, чтобы вы поменяли свою жизнь. Почему? Потому что мы являемся первыми людьми, которые в него поверили которые поверили в его идею. И он просто по-человечески хочет отблагодарить этих людей, да, и чтобы вы по максимуму использовали эту возможность. потому что вы, мы реально, ребят, стоим у истоков, я могу точно сказать, новой истории, да, на рынке криптовалют. Такого просто никто не делал. Я вот сидел, сколько вот с Искандаром говорю, как ты вот, как, ну вот как ты, говорю, к этому пришел. Хотя на самом деле все настолько просто, настолько все просто, и в то же время гениально. Он говорит, Сереж, говорит, я вот честно тебе скажу, я вот сколько сам сижу, вот думаю, почему до, ну, до меня никто этого не реализовал. Говорит, ведь, ведь, ведь это, говорит, очевидные вещи, которые я тебе показал. Я говорю, ну конечно, уже очевидные». Я говорю, очевидные. Говорит, это ж интересно каждому человеку. Я говорю, интересно. Говорит, есть же, смотри, какие проблемы на рынке криптовалют. Там назвал мне, показал основные проблемы, перечислил. Говорю, ну да, уже это реально большая проблема, на рынке криптовалют. Говорит, смотри, а наш блокчейн решает вот эти вопросы. Говорю, да, решает. Говорит, люди придут сюда. Говорит, я говорю, конечно придут. Если даже взять недавние какие-то там инструменты, которые недавно, да, там заявили о себе, там взять блокчейн трона даже да которым сейчас пользуются миллионы пользователей ну недавно о нем никто не знал да там о криптовалюте там трона блокчейн не трон ну, никто не знал вот они сделали интересное предложение все криптосообщество моментально воспользовалось данным предложением то есть в миг да то есть быстро это произошло и то же самое произойдет с вебкоином вот поэтому Собирайте веки, ребят. Я сам вот прилетел с Бишкека. Сижу и думаю, где мне еще, как мне заработать еще, чтобы скупить еще побольше вебкоина. Потому что век, он будет очень ценен, очень востребован на рынке. Он будет подкреплен большой инфраструктурой. Он будет технически очень подкреплен и востребован на рынке как инструмент для реализации разных задач понимаете то есть он будет использоваться вот он не будет просто каким-то спекулятивным инструментом которых на рынке ну, большинство да потому что вы посмотрите на любую криптовалюту которые сейчас на рынке, то есть 98, даже 99% криптовалют, которые есть на рынке, они просто спекуляция. То есть они спекулятивные, они не несут какой-то ценности, они не решают каких-то задач да, на рынке, там, технических, там. они не используются как обменное средство. Вот. А вебкоин он будет использоваться, это будет востребованный продукт, и наш блокчейн будет востребованный продукт на рынке вот, которым будут люди пользоваться которые будут решать задачи на рынке вот поэтому поэтому у каждого из нас есть шанс вот лично я буду по максимум качать э, данное направление вот я я благодарен вселенной не знаю там господу всему что есть свыше за то, что меня привели да, вот, в компанию Веко два года назад уже почти, что я услышал Кандера, за то, что я, мне хватало мозгов и своей, своего видения и терпения пользоваться возможностями, которые предоставляет компания. И я очень безумно рад тому, что нас ждет впереди. Вот. Ждут нас большие ребят возможности. У кого есть, может, какие-то вопросы, можете задать. У нас еще есть 5-7 минут. Сразу скажу, не надо мне писать в личку там, и выпрашивать. Я ничего никому не буду рассказывать. Вы сами скоро все увидите. Вот сегодня будет брифинг от Искандера Хасанова. Готовьте свои вопросы, задавайте ему. Вот, я вам просто вот поделился сегодня своим видением, своими эмоциями, да, ведь я просто такой же человек, как и вы, я такой же партнер, как и вы, да, но просто я где-то просто принимаю более активную, да, позицию, да, то есть для меня очень... Важно, да, чтобы я был уверенный, чтобы дело, которое я люблю, оно развивалось. Поэтому я вот принимаю иногда такие нестандартные, нестандартные решения. То есть я там еду к Искандеру и задаю вопросы. Вот. Я хочу, чтобы вы были все уверены. Потому что у нас действительно очень крутой бизнес, очень крутой. Он прошел сейчас самые сложные этапы становления вот и поверьте вот скоро будет нам уже три года три года ребят и для многих людей даже в том том же крип ну крипто, в крипто мире инвест инвестиционном мире это будет большой показатель никогда не увидят появление блокчейна там развитие нашей криптовалюты люди будут сюда приходить смело понимаете для людей важно понимаете они готовы инвестировать они готовы развивать но для многих людей важна надежность чтобы они понимали что здесь есть опора здесь можно смело приглашать людей и поверьте наступит скоро такое время когда мы все будем ждать каких-то коррекций да? мы будем ждать чтобы когда-то там немножко bitcoin опустился там монета райда да, чтобы там грамотно при закупиться создать быстрее свои активы и люди будут смело приглашать людей в coin своих родных близких и у вас внутри не будет страха и сомнений что там компания закроется или не будет работать все будет работать все будет развиваться просто разница будет в чем в том что с каждым годом с каждым годом будет меньше возможностей сделать такую прибыль как сейчас да? то есть через год не будет таких возможностей как сейчас еще через год еще таких возможностей больше не будет вот поэтому конечно нужно пользоваться я понимаю что для многих из вас немножко может быть сложно да и непривычно да вот принимать какие-то нестандартные решения да то есть но вы должны понимать что люди которые вот если брать инвестиции да, то есть в инвестициях преуспевают люди которые заходят э, в момент в самом начале развития понимаете когда еще там бурно ничего не развивается вот вот эти люди когда уже бурно все развивается вот они заходят уже туда и и ну, фиксирует свою прибыль, часть какой-то своей прибыли. А, а масса основная, она ждет, когда все уже будет кипеть, греметь и так далее. Конечно, вы и тогда будете зарабатывать, но это далеко не те деньги, не те возможности, которые можно сделать сейчас. Да? Вот. И также обратите внимание еще и на монету в райдо, да То есть вы сейчас можете скупать, потому что Райда будет не менее ценен. Скупайте вебкоин на рынке. Да, вы сейчас можете там на тысячу долларов купить просто кучу вебкоина. Да, там в районе сколько там? Где-то около тысяч вебкоина можете купить. Вы можете взять вебкоины, чтобы они не просто стояли на кошельке, а завести проект 1090. Положить в стейкинг. Благодаря стейкингу каждый день добывать новые райды. Да, это ж круто, круто. Параллельно развивайте бинарный маркетинг, зарабатывайте в бинаре все будет супер может а сейчас э, взять например какой-то ну даже вот новый какой-то проект вы выберете да вот куда-то пойти ну куда вы пойдете если вам предложат там 20-30 процентов в месяц зарабатывать ну да там в обычном каких-то хайпах пирамидах предлагают и конечно вам предложат э, строить команду да, для того чтобы скорее и больше зарабатывать и не факт, будет работать эта компания, не будет работать. Века, уже устоявшаяся компания, которая активно развивается, скоро будет в десятки, в сотни раз активнее развиваться. И здесь намного больше возможностей зарабатывать в том же бинаре. Идите, зарабатывайте и не бойтесь, и не переживайте за свою репутацию, потому что компания не закроется, и все будет дальше развиваться и райда вы увидите по другому курсу и Вебкоин вы увидите по другому курсу скоро вот поэтому пользуйтесь возможностями сегодня обязательно приходите на э, приходите на, на э, брифинг от искандера Хасанова. сядьте сегодня вот на протяжении дня подумайте какие вас интересуют вопросы не просто слушайте да там пришли послушали кто-то задает вопросы, задавайте сами вопросы. Вот когда вы будете сами э, задавать вопросы, когда вы будете сами вникать в суть, вот поверьте, тогда у вас вот это видение, тогда у вас вот эта позиция начнет появляться. И, конечно, благодаря этому у вас появится и уверенность да в том, что мы делаем. Поэтому, ребят, используйте свой шанс. У нас реально очень крутой шанс есть. У каждого из нас в ближайший год-два полностью перевернуть свою жизнь с ног на голову в хорошем смысле я имею ввиду да. То есть вы через год через два если грамотно сейчас воспользуетесь возможностями вы будете жить той жизни что вы себе даже поверить не можете что это вообще с вами происходит я вам это говорю как человек который уже прошел немножко да вот этот путь Потому что полтора года кто за мной наблюдает полтора года назад я пришел ищем в сообщество нищем просто я грамотно использовал возможности да? то есть в отличие от других. То есть я грамотно выстраивал стратегию, я грамотно использовал возможности, которые предоставляла компания. Вот. и благодаря этому я достиг результатов, которых я никогда не достигал в сетевом бизнесе за 11 лет, хотя я имел высокие результаты сейчас у нас будет намного намного ребят сильнее движение чем которое было в прошлом году позапрошлом году и так далее то есть это будет вообще другой вообще другой уровень другое развитие вот так что действуйте я надеюсь сегодня немножко я вам передал своего видения понимания вот кому что непонятно Сегодня задавайте вопросы на брифинге. Можете лично мне написать тоже в директ, если кому-то что-то непонятно с того, что я говорил. Но никакие там стратегическое развитие я не буду рассказывать никому. То, что готовится, то, что будет внедряться. Обо всем вы будете узнавать постепенно. И об этом будет вам рассказывать Искандер Хасанов. Так что, ребят, действуйте, как говорится, с веком на век. Пока-пока.